Оплатить все эти работы. Кто их будет оплачивать? Мы с вами, автовладельцы, возможно, создаем для какой-нибудь, может, фирма. Вот подозрение а, такое складывается. Речь идет, что частники да, этим. Да, какой-нибудь один частник выиграет, монополист. Может быть, об этом речь идет? Нет, вот. смущает.